Всем привет, ребята! С вами я, СуперПро. И я специально сейчас снимаю это видео, чтобы сообщить вам о том, что сейчас скоро уже будет стрим по Роблоксу. Потому что я решил сделать так, что вот был стрим как бы на 100 подписчиков, вот я достиг 100 подписчиков получается. И на 100 подписчиков я планирую чаще выпускать стримы. Но, во всяком случае, пока лето длится. <смех> да. И вот сегодня выпущу, значит, стрим по Роблоксу, поэтому, поэтому заходим все на стрим и, конечно же, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Ну и все, как бы, до встречи на стриме, ребята. Всем удачи!